Резкий, дерзкий, актуальный топ пистолет-пулеметов Call of Duty Mobile. Крепыши на хай рангах и так знают, что сейчас в мете. А знают ли крепыши альтернативу, которая стреляет ничем не хуже? Так вот, господа, сегодня вас ожидает топ-3 пистолет-пулемета в рейтинге. И мой личный альтернативный топ-3 взамен мете. Здорово, мужские мужчины! По классике жанра идем по опекаемости и чистоте того или иного оружия в рейтинге. И третье место уверенно занимает Switchblade. Свечка. Так сильно понравилась комьюнити, что нерфы не особо-таки смутили игроков, и сейчас она все так же в почете. Ах да, забыл зарядить дисклеймер, мужики. Я вам сборки показываю, с которыми сам поигрываю, а я поигрываю в 5 пальцев с включенным гироскопом. Поэтому, если вам чего-то будет не хватать, то вы там уже сами подшамайте подкрутите, под себя. Ну а я, как говорится, я это я. Так вот, свечка норм девайс, ибо мобильность на уровне, и в клоус файте это страшнейшая штука для ваших оппонентов. Все и так они знают, не будем заострять внимание. По моей же версии, свечечку отлично может заменить пистолет-пулемет MX-9. В этом сезоне, господа, я вам уже о нем рассказывал. Правда, на данный момент я чуть-чуть пересобрал MX-9 и сделал его более подвижным чтобы он составил конкуренцию свечки. Принцип действия и геймплей практически идентичный. Мне показалось, что убойность лучше все-таки у MX9. Все-таки нерв ощущается на свечке. Чтобы данный девайс сыграл обязательно берите крупнокалиберные боеприпасы. Без них не то пальто как бы получается. Да и вообще, брата-братья, попробуйте именно эту сборку, но имейте в виду, она заточена на подвижность и на достаточность достаточно активную игру на передке, пользуйтесь на здоровье. Второе место в рейтинге прочно закрепилось за Бизоном. Магия этого оружия просто да нельзя. Охренительно большой магазин и охренительно приятный контроль отдачи. Потные сайберы с СНГ держат в комплекте данный стволешник и нередко выскакивают с ним в ранкет. Но больше всего, конечно, данную хохоряшку можно заметить у обычных любителей хай хайрангов. К слову, я очень сильно уважаю Бизон. Я бы его даже засунул в топ 5 оружий для новичков и из-за вышеперечисленных плюсов. По специфике игры это больше подпирающий ствол, то есть с ним не нужно отчаянно на точку врываться, ибо темп стрельбы не такой бодрый. Для таких занятий у нас есть тот же Switchblade и MX9, для них это плевое дело. Бизончик это больше про встречи метрах так на 10. По моей версии, лучшей замену Бизону будет GKS. Темп стрельбы очень похожи, как и геймплейная составляющая, правда GKS имеет Некоторые преимущества. Например, точность и кучность на дистанции. Возможно, из всего класса пистолет-пулеметов это самый точный его представитель. Да и вообще у меня складывается впечатление, что у него какая-то нездоровая убойность на дистанции. Вроде бы по цифрам ничего примечательного, но штурмовки перестреливать можно только так. Сборка мне нравится потяжелее. Повторюсь, крошить парней на дистанции самое то. Особо не летите на точке, играйте чудо поскромнее, хотя можете врываться на самые жаркие танцполы, точно так же как это делает настоящий киберспортсмен 33 вы все его прекрасно знаете, но знаете ли вы, у него есть охренительный канал, на котором всякие секретики с фишками по игре можно найти, также можно увидеть профессиональный геймплей соло против сквадов сборочки на всякие крутые ганы и многое другое, Егорка 33 только начинается свой творческий путь, а уже своих верных зрителей поддерживает конкурсами на боевые пропуска и другие ништяки. Поэтому поддержите и вы его. Переходите по ссылке в описании. Смотрите самый свежий ролик с движим и участвуйте. Поддержим, как говорится, отечественной киберспортсмена ободряющей подписочкой. И вот так вот незамысловато мы прилетели к первому месту. И это, конечно же, p 90 Она очень сильно напоминает Бизон по стабильности и контролю, а также здесь бой запас внушительный. Только P90 как-то пободрее будет Бизончика, с ней играть можно абсолютно везде. На туриках больших и не очень это в принципе мейнган. В нем есть все для хорошего отыгрыша. Мне откровенно говоря было трудновато найти что-то более-менее похожее на P90, чтобы поставить свой топ, но я это сделал. В моем импровизированном списке первое место занимает кордит. Он имеет внушительный боезапас, неплохую точность и контроль, а самое главное, дорогие друзья, у него классная мобильность вот в такой сборке. Ради эксперимента попробуйте, она очень хорошо накидывает. Единственное, о чем я вас хочу предупредить, так это о том, что по ощущениям, P90 на средней дистанции будет поувереннее, нежели кордит. Зато в клоузе Кардит даст прикурить, и это хорошо, И разнообразие оружия в колдене поражает. Сегодняшний аутсайдер может стать главным оружием сезона, и наоборот, и это все постоянно меняется. Короче, контента у меня хватает. С первым актуальным топом, в рейтинге, я думаю, со мной многие согласны, то вот с моим личным конечно тут могут небольшие накладочки выйти все-таки субъективчик. Поэтому прямо сейчас жду от тебя альтернативный топ-3 пистолет-пулемета, в котором не должно быть свечки, бизоны и П-90. Ну а я взамен через рандомайзер выберу счастливчика и ему боевой пропуск скину. Поэтому давай пиши, мне будет интересно прочитать. А также жду тебя в своем телеграм-канале. Кулакич приветствуется. Ну а с тобой был Огнянский. Все только начинается.